По таким осенним дорогам мы перемещаемся на нашей Наде. Вообще осень. Все. Мало листиков осталось уже. Сейчас ветер дует. Все поддует. Сейчас червей закопаем. Позавтракаем и на рыбалку пойдем. Ну вот, мы на становом. Когда мы сюда прибыли, было хмуро, пасмурно. Сейчас мы немножко поднастроили погоду. Что-то Что летит, пытается. блин вообще классное озеро красивое красота неописуемая и ты тут такой стоишь ничего пейзаж вписываешься эх не понять вам особенности российской глубинки один ты что, что ты я? кинул? Да я встал, один либо. Блин, нормально все будет. Валерий. Как скажешь. И вот мы на нашем становом. После того, как настроили погоду, после того, как настроили погоду... Смотрите, какая красота. Красота неописуемая. Вот в два дня и будет такого солнца. Когда? Завтра? Что-то летит. пацак и не обманывает это некрасиво родной я рыбу приехал ловить понимаешь большую такую большую рыбу понимаешь поймать щуку или винуху без травы. Лепота... То, что ты не поймал вторую, а? маленький поймал, побольше не поймал. Становое нас не пара Парики, парики. Попробуем парики. Это куда дальше еще идти?